Всем привет! В эфире «Универ в студии Регина Якупова. Сегодня в выпуске. КФУ и Хуавей подписали соглашение о сотрудничестве. Проект КФУ и Русфонда обретает форму совместной некоммерческой организации. Студентка КФУ завоевала титул «Краса студенчества Татарстана-2017». 30 января Министерство информатизации и связи Республики Татарстан провело итоговое заседание. По результатам заседания у Казанского федерального университета появился новый партнер. Подробнее расскажет Олег Кашин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 большинством стандартов, применяемых операторами связи. Доступ к базам данных и системам позволит студентам быстрее осваивать технологии. Олег Ашин, Универньюз. Казанский федеральный университет и РУСФОН создадут совместную некоммерческую организацию. Проект направлен на создание регистра доноров костного мозга. Чем полезно создание подобной организации для России, вы узнаете в сюжете Артема Тупичкина. Состоялась встреча между представителями Казанского федерального университета и РУСФОНДА. Темой обсуждения стало создание национального регистра доноров костного мозга. Главными переговорщиками выступили ректор КФУ Ильшат Гафуров и руководитель РУСФОНДА Лев Амбиндер. Соглашение о совместной работе было подписано еще в июле 2017 года. С тех пор в Казанском федеральном университете ведутся исследования, предоставленных добровольцами проб костного мозга. Совместный проект развивается до уровня некоммерческой организации. По предложению РУСФОНДА возглавить ее должен представитель Казанского федерального университета. Планируется, что проекта хватит не только Казань. В Казани мы, делать, мы планировали, и думаем, так и получится, создать локальный регистр регистр под названием «Казанский» в скобках «Приволжский», регистр доноров костного мозга, где будем собирать не только татар, а, значит, добровольцев Татарстана, но и Башкортостана, но и Верхние Волги, и Нижние Волги. Словом, округ Приволжский мы берем весь и далее тоже. Татарстан может стать реальным центром по поиску и подбору доноров, а также по забору и пересадке трансплантационного материала. Для этого Росфонд ведет переговоры с ведущими медицинскими центрами республики. У нас все, что связано с бельной это амбиция, так же как для этого молодежи, амбиция возврата этого сегмента Лона Классического Этот сегмент, он э, начинает не просто работать, он начинает... Э, зарабатывать, и задачи поставлены в университете, чтобы мы на собственное содержание могли зарабатывать самостоятельно через различные негосударственные проекты. Пока национальный регистр насчитывает более 79 тысяч потенциальных доноров костного мозга. Благодаря взаимодействию РУСФонда и КФУ их количество будет расти. Артем Тупичкин, Ленардо Влитяров, Универньюз. В Елабужском институте КФУ состоялось расширенное заседание ученого совета с участием Ильшата Гафурова. В ходе встречи состоялось награждение отличившихся в течение года преподавателей и сотрудников. Подробности смотри далее.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 Подробности о работе конкурса расскажет Адель Шемилова.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 На сегодня это все. Всем хорошего настроения. Пока-пока.